День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я начинаю работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи посредством ЗУМа депутат Сейма Дидзе Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот сегодня на, в неочередном пленарном заседании большинство депутатов, ну, представителей, естественно, правящей коалиции, проголосовали против предложения оппозиции вернуться к очным заседаниям парламента. У вас есть хоть какие-то предположения, прогнозы, когда парламент начнет работать в нормальном режиме с учетом того, что там все вакцинированы? Это не знает никто, ну, прогноз когда это будет выгодно тем которые сегодня власть тогда может не восстановлять нормальные соседании или не восстановлять как как не решатьт uh -huh. единственный государств мире где так происходит в принципе я бы сказал что это такой, ну, переворот переворот демократической системе используя большинство когда-то тридцать м это делал один человек с помощью вооруженных отрядов, так, тут это сделал 50 человек. И сегодня утвердил это еще один раз. Да. Так что, ну, в такой ситуации живем, а, никто не может сказать, поэтому я и бойкотирую эту электронную семью, если так можно назвать, как, какого нет ни в Конституции, ни в законе Хайнскарпингского власти, потому что именно поэтому, что нету... Эм, я не говорю, что в какой то ситуации пандемии нельзя что-то делать и не, ну, не на месте да, парламентской да. Ну, да, но это должно было описаться конкретным законом, там, иртуру, потому что сейчас этим решением, как я и предполагал, нет никакие связки, ну, в смысле, а, э, это не связано с тем, что нет черна, нечиная ситуации в стране, потому что парламент пошел второй раз на АЭП-платформу, когда еще такого заключения правительства не было. То есть это не связано с нишленой ситуацией. Второй пункт. Это не связано с вакцинацией, потому что мы знаем, что все вакцинированы, и все равно свидания таким образом. Это тоже никаким образом не связано с числом инфекцированных. Потому что у нас было закрытое парламентские парламентской сессии, когда было 50 человек в стране, открытая, когда было 500, и закрытая, когда тысяча. Так что тут нет никакой логики, кроме, кроме конкретной логики власти. Те, кто у власти, конечно, они в парламентских дебатах, в принципе, не участвуют. Им очень выгодно выключить э, эти дебаты для оппозиции, и так они существуют, вопрос, оставим их на место в этом году 1 октября или нет. Да, это очень хороший вопрос. Ну, вот вы сказали, что мы чуть ли не единственная страна, которая вот проводит уже полгода больше вот эти удаленные заседания. Но я так понимаю, что сейчас есть такой риск, или такая реальность, то мы можем оказаться последней страной, которая снимает ограничения, в том числе сертификаты. Я не знаю, вам удалось вчера ли посмотреть передачу Домбурса, да, но вообще там было очень печальное зрелище. Полный хаос, планов нет, чиновники что-то придумывают. С 15 февраля еще как минимум 50-60 тысяч людей вот потеряют QR-код, полностью вакцинированный, кстати говоря. Да, вот, что, что происходит? Как ну, вам кажется? Понимаете, когда, когда ЮАР, президент ЮАР в 1990 году начал дискуссии насчет, насчет отмены апартеидов в Южной Африке, да, угу. тоже были разные мнения. И меньшинство, конечно, которые... Белое меньшинство хотело до сих пор иметь ну, сеграгдации общества. Да. Потому что они, они не хотели на пляже видеть других, они не хотели в клубах видеть других, они не хотели на театрах видеть других. А, Многое это защищали. А то же самое сейчас у нас. Я, я не перелищу я, я считаю, что с момента, когда было ясно, что вакцинирование не, ну, не останавливает трансмиссию болезни, то есть если была ситуация, действительно, когда ты вакцинирован, и ты останавливаешь у тебя эту болезнь, и мы можем так ее э, закончить, это был, там бы была какая-то э, моральная база для какой-то сертификации. Да. Но с момента, когда было ясно, научно, что трансмиссия происходит все равно, э, исчез, исчез любая, даже минимальная база моральная для того, чтобы как-то стеградировать людей, сертификата и поэтому сертификат сегодня это в принципе ну, скажем так это кастовый документ да где очень много людей рады тому что им не надо сидеть в одном кафе там им не ну скажем по им по их мнению интеллектуально ниже людей как они сами считают себя да. И я думаю, потому и есть проблема, потому что этот эта группа людей, которые очень радуются сегрегации, они выбиратели партии Атхисти Байпа, где министр Паулюс, и частично выбиратели партии Венути. И, конечно, обе эти партии немножко боятся потерять этот снобищеский этот сегрегационный выбиратель, да? и чтобы он снова был такой же, как все остальные где сертификатов уже людей не будет. Представьте себя, те, которые не вакцинировались, они тоже смогут иметь право заходить в магазин, спинять Что это такое? Это же полный кошмар. Такое мышление. И там есть убиратель, Немного его, 10-15%, но там, там его есть. Угу. Хорошо. Но ну вот есть еще, вот мы говорим, как бы делим, Теперь фактически у нас будет три категории, с 15 февраля у нас будет три категории, невакцинированные, Вакцинированные, которые тоже у которых закончился соудействие сертификата. И третья категория это те, кто получил бустер. А, еще есть переболевшие. Но ведь, кроме вот этих всех подразделений, есть еще предприниматели, есть бизнес, как может быть никому то покажется странным, который должен работать, который должен платить людям заработную плату и налоги государству. Вот вообще, я как вам понимает, правящие я понимают, я это. Сейчас... Я не знаю, там, там трудно сказать, кто понимает, кто, кто, кто идиота, который кретин. Извините за отмележение, но ну, вот такой коктейль молотого у нас сейчас в да? а, Но ну, я конкретно а, по всему личному примеру да, скажу насчет этих статей. Отложим сейчас право человека, посмотрим на это просто рационально. Да? Я а, тоже заболевший, я до, до сих пор в изоляции, я заболел в пятницу прошлую и, и хотел сдать э, этот QR-тест, чтобы да. понять, что я, ну, то есть полный тест, что я заболел, чтобы чтобы мне потом был ну, сертификат переболевшего и так далее. А, звоня пятницу утром, когда я понял, что я болен, с комедом а, в лаборатории, мне ближайшее время теста во вторая половина среды, а, то есть результат там четверг пятница, да? А мой э, семейный врач в э, пятницу, когда я получу результаты теста, будет уже закрывать моим боль, больничные... Этот, э, Лист, на... да. Лист, да. Лист. Я уже буду здоровым день, когда я получу анализы, что я болен и должен буду еще неделю не, не выходить на работу и сидеть дома. И так. сертификат вас не и... будет действовать, кстати говоря. И сертификат не будет действовать, и еще неизвестно, как это... И, э, я сдал этот анализ, не тот анализ, я сделал этот СЕКОЛ-тест э, э, э, в э, э, лаборатории. И мне сейчас посчитали, что я, я болен. Но сертификат я не получу, если я не сдам этот второй тест. Так что система просто абсурд. Она никаким образом не связана с здоровьем. Она, это действительно уже конкретный инструмент апартеида. насчет рабочих мест, ну извините, если бы мы могли шесть Через вам тысяч людей сказать, что они, ну, если не, вакци... ну, не вакцинированы на работу, выходить запрещено, то эти уже нюансы, там, которые вы говорите, это уже просто нюансы. Да? Никому не интересует, как тут будет с экономикой. Не да? будет хорошо с экономикой? Возьмем знаем, да? Это вся логика военностей Каренча. Так что, так что тут то, что хорошо, если надо что-то хорошего сказать, Хорошо, что у них не хватило смелости менять на кого-нибудь другого. Хорошо, что он проработал все, будет, ну, проработает все время до выборов. Будет нести полную ответственность и он, и все те партии, которые в этой коалиции будут отвечать полностью за все, что сделано за эти три с половиной года. Так что это, это, это хорошая новость, но не новость, а факт. Да, и мы можем... Все, все жители завтра смогут решить, хотят они это продолжать. Это надругательство над правами человека, надругательство над, над логикой, на здравым слыслом. И они хотят все-таки менять Uh -huh. Возможно, менять будут. Uh -huh. Ну вот, э, как бы не в смысле, что я пытаюсь кого-то оправдать, а вот так объективно. У нас же есть целая группа экспертов. Вот мы же видим, что как что представители Министерства здоровья, <как> и вчера вот парламентский секретарь Министерства здоровья говорил о том, ну мы же слушаем экспертов, мы же не эксперты. Вот э, мы же слушаем экспертов, вот у нас есть эпидемиологи, есть там инфектологи, есть там вот академический персонал, который нам рассказывает, что надо по-прежнему действовать так и так. Правда, по-моему, эти эксперты уже не поняли, что омикрон отличается от дельты немножко, так мягко говоря, но это уже другой вопрос. Они говорят, мы же слушаем экспертов, а что же нам еще делать? А Понимаете, конечно, можно, можно найти эксперта, который скажет, тебе, что угодно. просто есть мини вакууме живем, да? есть... Ну, скажем так, посерьезнее с опытом и по мощности страны, мире, мировые страны. Да? Тут, тут же Скандинавия, Великобритания и так далее. Да? Может, мы можем просто смотреть, как делают другие, делать выводы тех примеров, которые у нас вокруг есть. Да? И мы, ну, если просто мы посмотрим статистику на заболова... эти графика заболеваний за последние два года сравним это с нашими соседними странами Эстонии и Литвой. Мы поймем, что какие бы усилия не стимулировали, не понимали это никак не появляло на уровень степени заболевания и так далее. Единственное, наша возможность цель должна была быть создавать капацитет больниц, чтобы в ситуации сильного заболевания было бы капацитет всех принять и всех лечить. Это было единственное серьезное направление, где надо было работать. Конечно, вторая предложить вакцинацию тем, которые это желают, в самое быстрое время. Ясно, что вакцинация не убивала болезнь, не, не, не убивала э, трансмиссии, но э, по датам видно, что наверняка помогала переболеть пере, пере э, Более легче, легко, чем. Да, да, это, да. да. Это единственная, единственная функция, которая там есть. Тоже не стопроцентная, но она была. Да. То есть две, две, две, две, две шаги для правительства любой страны в этой пандемии были в больницы и вакцины. Вот тогда э, такой вопрос, который не могу не задать. Вот э, хорошо, а что будет дальше происходить? Ведь э, мы говор вы говорите об ответственности, это все понятно. Но на самом деле вот в этой правящей коалиции ну, достаточно очень опытных политиков, у которых, наверное, должно быть чувство самосохранения. Я понимаю, что, может быть, этот вопрос нужно им задавать, а не вам. Но они ведь прекрасно понимают, что ну, выборы не за горами, уже в октябре, но надо же что-то делать. Нет, но ну, они не, тактика еще немножко поддержать всех в тюрьме и под под выбором выпустить, да, и надеяться, что бывший узник будет благодарен тому, э, синдром, что синдром, то его этот вар, этот варвар, который его держал и, и надругался над ним, вдруг выпустил, дал попить воды, да? э, ну если это сработает, то ну такими есть, да. Но я, я надеюсь, даже не надеюсь, надежда, не вопрос. Я уверен, что у нас есть довольно очень большой иммунитет насчет власти. Ну, то есть перенести разный идиотизм власти. Но есть все-таки в каждом народе, есть нации, есть потолок, сколько можно терпеть. Uh -huh. Один и другой, я думаю, что даже те, которые зависят финансово и, другие, и другим образом от этой властвующей коалиции, да, когда им, и которые до сих пор адвокатируют Каринша, говорит, ну да, ну кто бы был лучше его в трудное время и так далее, и ты ему говоришь, слушай, ты хочешь его еще на 4 года? Там все-таки как-то даже самые большие подтверждают, ну может, может, может, может больше не надо. Знаете, вчера экономист банка Цитадели выпустил такой график прямых иностранных инвестиций в трех стран Балтии, начиная с 2015 года. И там вот это одна картинка, одна картинка, где вся политика Кришна Скаринша. Начиная с 2019 года, то есть вступление Каренша на посту премьера, разница, если до этого иностранные инвестиции шли примерно таким же образом в трех странах Балтии, в принципе, тот же самый уровень. Сейчас Литва и Эстонию за три с половиной года убежали настолько, да, что если, ну, это показывает, где мы будем через еще 4 года, если вдруг этот человек останется, эта коалиция останется власть. Это все сейчас видно, Я думаю, в социальных, сетях, в социальных сетях эта картинка с скоростью света. Да, вот еще одна тема, она очень важная. Мы же видим, что по латвийцам ударило как минимум две пандемии. Одна коронавируса, а вторая связана, естественно, с инфляцией из бешеным ростом тарифов на газ, электричество, отопление. Ну и правящие нам говорят о том, что в основном, естественно, она не единственная, но в основном виновата Россия. Да, вот действительно ли это так? И как мы будем реализовывать, вам понятно вообще этот зеленый курс, о котором нам говорят, что нужно отказываться от фасильного топлива, переходить, я не знаю, на ветряки, и все будет хорошо. Это реально вообще? Зеленый курс – это утопия 22 ну, 2 века. Да. Это, если там смеялись когда-то, говорил, что коммунизм построим до 86 по Да, за 20 лет, да. Это, да, это, это, это, это что-то, ну, это ну, трижды а, а, серьезнее планы, чем коммунизм построить. Да. Ясно, что такое галлюцинация. ясно, что это такое, ну, как бы... Ну, будем константный климат создавать, ну, а, вообще-то мы знаем, что такого не никогда. А, у нас есть ответ, какой конкретный климат правильный. Да? А, например, в среднем изолите, когда в Латвии уже пару тысяч лет жили люди, а, средняя температура воздуха была на 2,5 градуса выше, чем сегодня. Да? Выше? Нам, нас, да? нам, говорят, нам, нам говорят, что полтора градуса нас убьет. Если бы не было этих двух половиной градусов в то время, мы бы может, не жили, Балтийский море до сих пор было ледяным Так что это все такое, ну, реально, не знание ни истории, ни географии, ни физики, ни чего. Ну, ладно, это уже отдельный разговор. Ясно, что если серьезно, я сейчас не буду оспаривать, есть теории, доказанные например, что человек убивает планету в смысле, что его ну как, как он себя ведет ведет к ну есть большой импакт на том, как uh -huh. ну если такое есть, это доказано, то в принципе там есть ну пару ответов да первый ответ population control то есть надо контролировать рост людей ну, то есть, число обитателей планеты, потому что как бы не изменил свое поведение человек, и он, он все-таки что-то будет делать, да? и диоксид от него будет выходить. И должны контролировать рост популяции в мировом уровне, первое. Второе, озаренить планету, то есть выращивать леса там, где можно. И третье, снизить выпуск индустриальной продукции. Да? Uh -huh. Потому что это главный загрязнитель. Если это все так, то Латвия просто пример всей, мировой пример. У нас 52% территории лес. У нас демография. Мы не только не растем, мы падаем, что для климата очень прекрасно. Мы должны этот минус продать как плюс. И наше индустриальное производство сравнительно на квадратный километр на жители, а один из самых низких в Европейском Союзе, даже самый низкий, не считая там Малту и так далее. Значит, ну, извиняюсь, но мы же самые, самые, самые, самые. То есть, если чтобы Германии достичь нашего зеленого курса, это надо на следующие десятилетия закрывать в день по заводу большому. Так что, я думаю, что нам надо думать своей головой. Конечно, есть какие-то европейские указания насчет этой религии. Но у нас есть способности это повернуть так, чтобы ну, показать, что мы зеленее всех остальных. Это будет только правда. Что-то энергетики, что Россия, что главный вопрос... Конечно, Россия играет в этой, в этой игре тоже. Это, ну, это геополитическая игра, не только экономическая. Конечно, угу. играет. Но тут очень много а, составляющих. И сказать, что это только из-за России и газа, это, конечно, чушь. Мы знаем, что это больше... Если так, если там искать какую-то а, теорию, то что все взгляды должны быть в Азию и в Китай, да. потому что это самый главный а, сейчас потребитель, который и который политика которого очень сильно может изменить не только цену, но общие потоки энергетических в мире. Да. И Россия только один ну, одно звено, которое предлагает эту услугу, а не самый главный клиент. Конечно. Да, если мы еще говорим вообще о зеленой энергии, нет такого ощущения, что это вообще не наше. Пока, с учета вот уровня жизни населения, да, но мы же понимаем, будем реалистами, что ближайшие, не знаю, 2-3 года, ну, не пересядут все латвийские автомобилисты на электромобили. Там просто цены запредельные пока. Это одно, это экономически невозможно, а другое, это, это не зеленая политика. Покупать электромобиль, это очень не... Это Сами. не экологично, да. да? Это не экологично, потому что ее производить. Экологично, знаете что? Идти пешком. Если ага. невозможно, если дистанция длиннее, то естественно велосипед. Если все-таки дистанция еще длиннее, то естественно общий транспорт. Uh -huh. да. А если, ну, невозможно, там деревне, не знаю, взять машину общего, то есть Каргуру, да. который, ну, да. Это, что... да. Если точно нет возможности, как не купить машину, то есть если каждый день там конкретно надо ехать, ну, и оставлять это дорого, э, Каргуру, тогда надо купить самую старую машину, потому что надо использовать те ресурсы, которые уже сделаны, и только потом, когда -то, все старые съеханы. Если действительно до сих пор нужно автомашины думать насчет экологической, тогда может быть, может быть и электромашина есть смысл. Но мы от этого в а, столетии еще. Да? Так что это, тоже, это все бизнес. Да? Нам, если зелено смотреть, мы должны полностью использовать свой лесной ресурс. Мы должны строить дома из дерева мы должны мосты строить из дерева. Сегодня, в принципе, все можно. Не без крови в Японии будет строиться из, из дерева. Это наше, это, это наше направление, потому что дерево а, к себе диоксин держит лучше всего. Да? И выращивание нового, нового а, л, л, леса а, самые лучшие употребители co 2 да? Так что мы должны использовать нашу лесную индустрию добавлять там добавленную ценность, строить все, что мы можем из дерева, и мы будем самыми зелеными. как Мы уже самыми думаем, но только будем прибавлять. В принципе, то, что мы думаем экологически, то, что мы думаем зелено и, и так далее, это все правильно. Только мы должны это делать так, чтобы не Volkswagen в Германии зарабатывал на что-то а чтобы мы стали богаче. Это возможно. Да, ну вот мы знаем, что перед каждыми выборами, ну, может быть, в этом году из-за пандемии меньше, опять-таки поднимается дискуссия о том, что пора переходить на, на институт всенародно избранного президента. Вы вообще верите, что это что-то произойдет, может быть, после этих выборов? Или, опять-таки, правящая коалиция по существу не изменится, может быть, там лица поменяется, но ничего кардинально не произойдет, и опять семь будет выбирать президента? Я думаю, что... Мы, мы будем очень позитивно удивлены, как изменится парламент в 5 октября. Я очень оптимист в этом. Так. Еще не все сыграно, еще не все люди вышли из, скажем, на поле политической битвы. Там будет очень много сюрпризов и новостей. Я не только уверен, не знаю. Так. Ну, новые партии-то появиться так, не так... могут? Так что не, новые партии это не ответ, ответ новые люди в которые не были до сих пор, у, у кого есть, как по-английски называется, трек record uh -huh. с делами и с, с результатом. Да. Это все будет, а, пустое место не остается. Я, я не хочу давать там проценты, но как никогда вопрос народного выборного президента реаль, реаль, ре, близко к реальности. И думаю, Эгглс Левиц все сделал своей стороны, чтобы этот вопрос так решить. Потому что он же, он же был у нас там звезда крови, который Самый лучший президент, так его называли, который выбрал парламент. И оказался самым, самым вообще, и, и, и это вообще непонятно, как это возможно. Но это так, что самый непопулярный человек не только президент думаю, и вообще Латвии сегодня. Так что, я думаю, очень близко к этому, я думаю, что просто придется, потому что как-то надо будет любому, кто выиграет, снова, ну, скажем, бегут собедрии, пусты, да, завоевать доверие общества, да. Uh -huh. Доверие общества и, и, и заинтересовать общество, участвовать в политической жизни и выбирать своего президента сам, самим, это один из самых лучших образов, как а, снова заинтересовать людей, а, интересаться, инте, ну, будет, будет заинтересованным политическим процессом в стране. Без этого никуда не продвинемся. Я думаю, что а, те, которые пойдут к власти в будущем, они будут эту власть возвращать жителям. Другого способа нет. Я не уверен, что это все так прекрасно произойдет в 14-м семе, там, не знаю, посмотрим, но вектор туда, да? не надо думать, что фокус-фокус в одном сейме все изменит, но направление идет туда, я оптимист, я думаю, что у нас все устаканится и будет новое поколение, новые люди, не возрасте, а в мышлении, новые люди политики, я вижу, что они готовы идти, эти перемены просто не возникают. Пустое место, скажем так, не остается, да, и будут, будут новые, новые тенденции. Может быть, в связи с этим последний такой вопрос, но он вытекает из того, что вы сказали, вы сказали, что вернуть, не знаю, власть народу. Но вот если сейчас, на данном этапе, а вообще хотя бы у парламента есть какая-то власть, как у представительства народа сегодня? Потому что у меня такое ощущение, а... что уже все потеряли интерес к тем дискуссиям, которые всеми происходят, ну, виртуально. Если, если говорить на 13-м нет, у нас в 13-м есть более 50 депутатов, которые вообще не понимают и не заинтересованы в том, чтобы поддерживать престиж парламента демократической страны, которые вообще демократии – это нулевая ценность, которые могут проголосовать за то, чтобы других членов парламента не допускать к соседанием Аталана, там сами сайты, чтобы, ну, извините, Euronews уже писал нас, что то, что происходит в Латвии, это должно быть плагом, то есть сигналом, ну, тревогой для всех демократов Европы, то, что мы делаем, да, если когда-то мы копировали авторитарные режимы, то сейчас мы первые, ну, самые э, первые, первые тройки да, там, с Австрией толкаемся, кто будет четвертый рейк создавать. Угу. Да, ну что ж, будем надеяться. Действительно... Это можно менять люди, которые выберут да. других людей, которые будут представлять их этим, которые в этом семе именно рыбный цех сейчас, шпроты складывают. Вот там и место. И, и то, я думаю, что их не будут принимать на работу. Даже так? Я думаю, это будет проблема с упаковкой банки. Ага. Это интересно. Слишком много рыб. Слишком рыбы, трудно тебя повернуть. А, Дидзи Шмидтс, депутат Сейма. Независимый депутат Сейма, у нас был на прямой связи. Большое спасибо. Радио